Привет, молодые люди, меня зовут Эрик, и что же вы знаете про такую вещь, как ланы? Ланы — это когда собираются люди играть в живую, когда у всех пинг 5, когда нельзя никого оскорбить, потому что ты получишь в реальной жизни, и когда много эмоций. Живя в Грузии, такое проводилось все очень редко, а в Питере это актуальная тема. Поэтому я когда сюда ехал, знал, что будет здесь интересно. В первую же неделю, как я приехал в Россию, я поехал на лан. И мне это чертовски понравилось. Я записал ролик, где мы обострались. И я во всех турнирах, где играл, я всегда был обострен, потому что очень сложно играть на лане, когда у тебя все не твое и так далее. Но такая атмосфера. И сегодня я хочу тебе передать ее. Я сыграл еще на одном лане спустя полтора года. И... Посмотреть, что же изменилось Поэтому я тебе желаю приятного просмотра И я надеюсь, что я хоть смогу немножечко передать той атмосфере, которая была там Это Лан Возможно, я дойду до финала Возможно, я выиграю турнир А возможно, я остаюсь на групповой стадии Не буду спойлерить Погнали А только, пожалуйста, если тебе реально интересно вот это все дело Я могу приезжать на Лану еще чаще И мы можем записывать еще больше таких роликов Просто поставь лайк Я увижу большое отличие по лайкам а теперь точно погнали Первая катка у нас была 1 В случае выигрыша мы попадаем в верхнюю сетку Но в случае проигрыша мы все еще можем играть Но уже в нижней сетке Ловый Все, победа Ну, нет, туда Слева еще Малосер, где -то. Еще один стоит Машина Хорош. Подожди. Подожди, вот так. так я Метал, да, меня мало купил. Не пикать их, они, блядь, ставят такое, что Шорчит, блядь. Стрим стоит до того. А, хорошо. все, шорт, Лучше. Близко, близко. Близко. лучше. Хорошо. лучше. Хорошо. Вышел Близко. Близко. Лучше я, я, я, я не знаю, чего полез Убиться Блядь Вышел, шорт Ещё И лонг должен быть Блин, перфизик Лучше, Лучше. О, чисто, стой, стой, стан... А, ладно, я стану Есть, лукс Вышел, вышел, Тёмка Тёмка, лаз, Тёмка Прибежит Хорош Смок, не достану Лучший еще бокс, еще, достреливай, От лоу Еще Еще один Еще один, еще один Хай, Хорош не не убей, не еще, убей, один, еще один, еще один Фаак Мид, зай займу сити под мид. На Б2, трое, на б трое. 5. на сигарете че Икз нет анте анте так парень давайте соберемся как-нибудь мы нормально нормально их тащили всем раунд говорят минус один бы скорее всего играют давайте я выйду под разгоняю на себе горите на себе горите прям чел выжди один водит. У вас был лом. Сидит на катушках. Убили катушки. Саш, еще один, еще один сайт. Okay. Хорош, все, ребят, давайте с этого момента берем все, что есть. Бегите за нами, дубы. Сейчас уже ты спал, беги просто. Двой шорт, твой шорт. Еще там же да nice. <звучит> Блять, сайт Запушил, ты спал Холодец Просто пушите, просто пушим А к нас Темка, темка, темка, темка Стоит на сайте. Митцикар Это... Спасибо за игру, парни. Мы первую игру, к сожалению, проиграли, и вот начинается вторая. В случае проигрыша еще одного, мы вылетаем из турнира полностью. Спина. Хорош. Мидл oh. mm -hmm. стоит слева. Уже пооружен. на да? Вс ⁇ вс ⁇ НТ. Лучший. И под окном, да. Еще один. Еще один. Лучший Еще под медом, еще медочник. Лучший, НТ. Парень, Попал, попал, кидал, кидал, Давай! Мы выиграли вторую игру и сейчас начинается самое сложное. Сыграть катку был 1, но если мы проиграем, мы опять же вылетаем. А если выиграем, выходим из группы. Небольшая рекламная пауза, я сейчас на джидропе и прокручу барабан. И мне падает два предмета в контракт, это будет Азимов, да? Нет, это будет Бах и мак 10 Сиднейного Революции, я понимаю. Я сделал открытие еще одного кейса и сейчас я буду крутить грёбаный контракт еще один раз. Я сделал контракт из того, что у меня было три шмотки и мне выпало 1600. Я вышел в минус. И, используя секретный код, я кручу барабан еще раз. Шок топ. Просто введите этот промокод и вы получите еще одну прокрутку бесплатно, абсолютно бесплатно прокрутка. И нападает э, выбор ячейки. Давайте выберем первую. И нам такого аквамариновое месте. Я сейчас ее а, продаю И делаю открытие кейсов Последний урок, открытие 4 штуки Ну, по сути, вроде мы окупились Я предлагаю сегодня контракт. контракты И то, что останется В итоге я забираю на вывод Стотрек, как и с азимов, чувак Это очень было хорошо Я прям сейчас готов его забрать Это реально лютая тема Прямо сейчас я забираю калаш Ну, а ссылочка на джидроп и секретный код есть в описании Мы идем дальше Все, все пиши. Давай сайт, лазер Ладно, найс Тут Б вылетают, летят Б Давай Хорошо, найс НТ Порчел Хорош Дрое Твои карман один тут бит анлаки Без головы, без головы, дострелите 4, раш дальше 2, 3, 3, 4, 4, 4, нас 4, 4, 4, 4, лоу 5, 5, 5, двое 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, это вышел. Най! Да! Выше а, Хорош! Вот это КТ, стоп, стоп, стоп, стоп. Рука. Блять. Нормально, нормально. Это Калас, пуст, пуст. Найс, мы вышли из группы, и сейчас начинается первая игра в БУ-3 матче в полуфинале. В случае выигрыша БУ-3 мы попадаем в финал и можем забрать призовой фон. Если короче, финал проходим. Бля. Нет, похуй, да? похуй, похуй, похуй, похуй, похуй. И стопчик. Сори, сори, сори, сори. Горит, горит, горит. Шорт, шорт стоит. Х, Т. Ну, ложно, подожди. А, я... Парни, ну если у них чел там играют, у вас мог лежит там. Бра... Сидит, сидит на сайте, сайт, сайт, сайт. Найс. Ах, близко. Все. Еще один. Послез. Найс. За xом, за xом был. Найс Найс Мидуалик, мидуалик Молсы Очень хорошо, молодец Найс Пит вышел Да, я не знаю. Это... Убил Сити. Спасибо. Пит, сайт. Это. Давайте, давайте, ножи тут надо брать. Один лоу. Найс. Nice. Это тоже лоу. Элек! Он фулл или Нет, он лоу. Он лоу, по-моему. Там в был. Давно. Давно был. <рек> между. А, электро. Я в даун. Тебе интер. Что? А как нашел коннектор? А, ah, коннектор уже. Мэнчел. Ой-ой-ой! Это так было жестко! Дейф! А! Я не дейфу, дядя. Сори. Китов не было. Нормально? Да. да. да. Найс! Молодец, блин. Вы второй раунд. Найс! Крась! Блядь, Т, Т Сюда режут блядь Да, не успели. На, на красном Убил на красном Блядь, я крас не попадаю Он, он на лестнице, на лестнице это френдли фаер Остаси пауз меня резать будет Убил его он на, он на бомбе Блять, что это такое? Кушет бэф На этом этапе в полуфинале мы завершили наше выступление. И на самом деле у нас есть шансы еще бороться. В той системе, которая используется на этом турнире, очень сложно предугадать победителя. Потому что тебе попадают в команду рандомные люди. Могут быть 3 левела, могут быть 10 И тут уже больше факторов везения. Но рано или поздно я думаю, что это везение сработает и мы сможем сыграть хороший турнир. На этом завершился турнир. Могу сказать так, эмоций достаточно. Грустно, конечно, что проиграли, но есть еще куда стремиться, можем еще играть. Если вам это интересно было смотреть, я буду играть на ланы еще и еще и еще. Играя на ланах, это очень интересная тема, это большой опыт и новое общение. С тобой был Яшок, пока. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый ролик.